Короче, я заново открыл для себя ExoGear. О чем в сегодняшнем видеоролике пойдет речь, вы, наверное, уже сами догадались. ПК-эмулятор на ваше портативное устройство под названием ExoGear Windows Эмулятор. Те, кто знают, что это такое, могут пропустить часть вступления и перейти к самому главному. А остальных прошу, смотрим. Еще три года назад я узнал о таком эмуляторе, как Exodir, эмулятор ПК-игр на андроид. Но не придал этому большого значения, потому что максимум, что тогда можно было на нем запустить, это третий герой или парочка еще других старых стратегий. Поэтому об этом эмуляторе я благополучно забыл. Ровно год я вообще не вспоминал об этом эмуляторе и ни слова о нем не слышал. Но все изменилось тогда, когда я увидел, как какой-то мужик запускает на нем мафия 1. Когда я был помладше, я всегда мечтал поиграть в первую мафию поэтому побежал скачивать архив с игрой. Но мой старый Redmi Note 7 вытянул ее примерно в 0 FPS. Меньше, чем 1 кадр в секунду. А еще точнее, один кадр в секунд в 5. 2020 год был одним из самых скучных. Самоизоляция, коронавирус, в школу никто не ходил, а нас всех заперли по домам. Заняться, как вы понимаете, было вообще нечем, и поэтому я искал разную ересь в интернете. И в один из таких дней я увидел инструкцию по скачиванию Far Cry 1 на x Но я понимал, что Robin 07 не способен вытянуть даже Far Cry 1, и поэтому не стал даже пробовать. В 2021 году я вообще не вспоминал об этом эмуляторе и без него дел было много. Все изменилось, когда на день рождения перед новым годом я получил новый телефон и после теста на нем Aether X2 я понял, что он способен вытянуть любую игру на PlayStation 2 без лагов. Тогда мне стало интересно, а что будет, если попробовать запустить на нем ПК-игры? И именно с этой мыслью, бороздя просторы Ютуба, я наткнулся на это. В этот момент у меня возник один вопрос. В смысле, Скайрим на телефоне, Бефесты выпустили порт, а дело оказалось в Иксагире. Многим, наверное, уже известно, что Эксагир русский проект, а кому не неизвестно, ну, для вас я, в общем-то, это и говорю. С самого начала Эксагир задумывался как облачный гейминг, потом его доработали, и на Эксагире можно было запускать старые стратегии 2000-х годов. И после этого, по традиции нашей великой русской нации, они на этот эмулятор благополучно забили. Ну, как всегда, на все готовое или не до конца готовое... Приходят китайцы. Китайцы весьма серьезно отнеслись к этому проекту. И теперь, благодаря ним, на Эксагире можно запускать игры с 2000 по 2010 год. Ну что ж, переходим к самому интересному. Слушаем внимательно. Сейчас вам будет представлен весь список игр, которые я пытался запустить, или которые я запустил на Эксагир Windows симулятор. О, да, их великое множество. Сейчас, для тех, кто смотрит это видео вслепую, я озвучу весь список игр. Halo Combat Evolved, Assassin's Creed, Medieval 2, Total War, Fallout 3, Company of Heroes, Skyrim, Crisis, Imperium Atvar, Force of Corruption. Если вы сейчас подумали, что у меня не спустилось, сейчас Assassin's Creed, Crisis, Fallout 3, Skyrim, Company of Heroes или Empire Atvar, то, увы, вы не ясновидящий. Те игры, которые у меня не запустились, это Hello Combat Evolved и Medieval 2 Total War. Все остальные игры на удивление пошли. Посудите сами, до чего дошел прогресс. Сейчас можно на телефоне играть в Skyrim и использовать свое устройство как портативную консоль. Теперь, наверное, самая важная часть этого видеоролика. Каким вообще бывает Таксогир? В настоящее время, как я знаю, существует 6 версий Wine для ExaGear. 6.17, 6.03.1.03.0.5, 3.0.5, F2, 4.0, 4.0, F3. Какая из них самая новая, я понятия не имею, но все запускал на 6.0. Только одну игру я запускал на 3.0.5, F2. Fallout 3. Самая требовательная из игр, которую я запускал на телефоне. Мало того, что она идет в 2 FPS, так еще со соломными текстурами, флизами и багами. Просто прогуливаешь по столичной пустоши, ты можешь упасть в какую-то текстуру и умереть. А если у тебя не было рядом сохранения, то все, пиши пропало. Сначала важная информация. Те, кто хотят увидеть, как идут те или иные игры, просто должны писать мне об этом в комменте, я выпущу отдельные маленькие видео. Далее. В общем, мой вывод. Сейчас телефоны в нашем мире настолько мощны, что могут вытянуть даже игры 2012 и 2013 года. Прогресс неимоверный, но главное им правильно распоряжаться. Наверное, где-то году так 25 пятому все уже будут в GTA опять играть на телефоне. Ну а с вами был Дискриминатор, как всегда, в общем-то. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пока. Эта неделя была очень насыщенной, я бы сказал. Слава богу, я живу в России, и меня все события, которые происходят в мире, сейчас не затронули. Ну а пока я выкладываю свой новый видеоролик, мы все ждем, какие санкции ведет Байден по отношению к России. Ставь лайк, если последние три дня ты тоже смотрел новости, а не сериалы.